Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный, и сегодня мы играем на серебре Кристалликс. Сегодня будем играть в такую мини-игру под названием Крокодил. Суть этой мини-игры что кто-то рисует на каком-то мольберте рис... картонки там так далее. Да, рисует ри... свой рисунок. А мы должны догадаться, что же он нарисовал. Ну что, давайте начнем. Вот начинается и наша игра. А что это такое? А, я батарейку. Значит, смотри, тема батарейки. Значит, мы берем, ну, давайте, синий сначала цвет. И нарисуем такой круг. Ребят, я сразу говорю, я, не вовре, я начал вовремя, прям в эту же минутку у меня началось запись. Меня выбрали, я начал. Так, ребят, я могу ошибаться как-то? Если что, вы меня поправляйте в комментариях, потому что я... Ну, типа, не знаю, я прям эту игру мне понравилась. Я, можно сказать, даже первый раз в эту в жизни играю крокодил, вообще в первый раз в жизни, да. Но все равно мне нравится. Понравился она уже. Так, просто я на кристаллике типа недавно только начинаю играть. Так, в эти такие игры. Так, не белый надо цвет, а надо. Ну да, можно и белым. И нарисовать большую букву Б. Я бы нарисовал какую-нибудь большую буковку Б. Чтобы, может быть, кто-то и поймет, что это батарейка. Батарейка. Ладно. Так, и что, никто не угадает? Это настолько я плохо нарисовал батарейку? Ну ладно. Я думал, верёвку. Угадал тему, спасибо! Спасибо, человек, что ты угадал мою тему, но... А я что, за это ничего не получаю? Капец, я думал, я за это получаю, как на хайпикселе. Еще один человек угадал тему Мою тему выбрали Угадали, что ли, три человека, четыре Но все равно, ладно, рисует мафик. Ребят, я не знаю, здесь половина людей Потому что, ну я первый раз, говорю, зашел И я даже здесь, тупая английская раскладка Понимаю, соболезную Ну что, ребят, мы ждем тему У меня одно очко Так, ладно, ждем, что он рисует Это обычные точки Я не вижу ничего тут одинакового Потому что это про как они отгадывают? Ну-ка, по... пара. Сейчас. Пара. Пара. Воз. А как пишется-то? Поро. Пара... Нет, пара. Воз. Так, ребят, ну, я почти отгадал, можно сказать, я знал тему, да, я просто забыл, как она пишется правильно. Не, ну, паровоз здесь похожий, честно скажу, он мне понравился, он похожий. Следующий рисует кто-то, и мы пытаемся угадать следующую тему, так, и чё, здесь ничего не рисуется, я не знаю, какую тему. Кот, нос, все пытаются отгадать, но, если здесь ничего не нарисован, мне реально отгадать. Ну, это точно не бы, я хотел небо сказать. Кит, это был... Кит. Я отгадал эту тему. Ну да, вот... Ну не, он... Если он бы успел бы полностью нарисовать, я бы мог еще быстрее угадать. Если бы он сразу же синий цвет и вот так бы начал. Я бы еще мог отгадать. А если пока он 3 минуты ждал, пока там то, что все то. Ждем следующего человечка, что же он нам такое нарисует. И человечек не успел написать. Слово соболезнуем, Человечку рисует... Не он, я думал он. Цирк. Да, у меня, я разыгрался, было такое слово, что типа из четырех букв Я угадал тему, да Это было слишком, не, вот это реально Вот на здесь реально похоже Ну, поравни бы Ну, дождик, я бы что нибудь просто синее, темное небо взял Киберзвёзд, кибер Кибербезделье, согласен, да Так, следующий рисует он, а Рисует кибербезделье, я думал, это просто, типа, кто-то написал кибербезделье. Вот этот VIP-плюс мне бесить начинает уже, он мне со мной как раз на разыгрывание со мной попадался. Я не знаю, а что это похоже, ребят, я не знаю. Ребят, подсказывайте мне в комментариях тоже, если я вдруг отгадываю, вы пишите мне в комментариях, вот что вы думаете. Так, это какая-то зеленая фигня. Так, я не знаю реально, на что это похоже. Как он отгадал тему, где он? Вон, как он отгадал эту тему, как ты отгадал? Эту тему, это же нереально отгадать. Вот такой, ну ты дурной, да. Так, я не знаю. При... А, пришелец. Пришелец? А, ну это тогда оказалось слишком легко, чем я думал. Если бы сначала бы вот это бы все дали, и он бы быстрее это рисовал. Я вообще хотел сказать... Э, помню, а че, э, я вообще хотел сказать тубик Майнкрафт. Или желейный медведь. Валера. Но это не желейный медведь Валера, это просто... Пришельцы. Вот что они там стоят. А, они же тему выбирают. Забыл, я же там был. Так, здесь слово состоит из трех слов. Логично, да. Но мы все равно, так, нам дали какой-то согласен. Что, блин, мы что должны отгадать вот поэтому то, что там нарисовано? А, так, а, а, второе слово это точно для у нас. Первый я еще не знаю. По... нет, я не знаю. Реально, ребят, я не знаю. Осуждаю такие слова, осуждаю такие слова. Да, я мог сказать, конечно, вешел... Вешалка для ногтей, для ногтей. А что еще впереди? Я не знаю. Реально. Лак для ногтей. Вы чего? Не, ну не очень похоже, сори. Если бы она хотя бы тюбик бы нарисовал, вот тогда, ладно, я бы еще мог сказать, что хотя бы похоже. Ну а так вообще нереально. даже я такой, если я не отгадал и, ну здесь некоторые есть, потому что она, я что это какие-нибудь девочки, да, у нас, которые разбираются в этом, мы-то не разбираемся, да. Так, горка, нет, это не горка, э, не, и, ребят, я, не знаю, я типа не понимаю нескольких слов, которые могут здесь даваться. А, атлет, да, атлет, фига себе, это атлет оказывается, ну я бы, не, не, если бы вот этот человек как раз, спасибо ему вот, вот этому человечку, если бы он бы не сказал бы отлет, я бы нап не написал бы реально слово не придумал бы, омлет может быть и омлет, а может быть и отлет, так, слово из трех букв у нас рисует its какой-то я не знаю, что это такое за человек кто такие, вот осуждаю вот такие слова, ну как оно как они отгадывают как Кит, лес. Вот осуждаю вот этих, где написано матное слово, я осуждаю, алибат. Осуждительно. Оказалось, настолько все легко. Нет, вот э, есть вариант, конечно, почему они первые отгадывают. Они просто, знаете, вот так, меч, э, они просто перебивают все слова на Майнкрафте, которые есть на ну на любую букву. Да, просто там, кит, там вот, ну, разные, да, там слова на просто из трех букв, которые состоят. Так, э, это рисует у нас последний человек, как раз которому человеку я даю признание да что спасибо ему за помощь в прошлом раунде ну позапрошлым. так это Свету... нет я думал светофор но оказывается это не светофор так давайте подумаем на что же это может быть похоже включаем свои мега способности ладно не будем выпендриваться две R. спасибо за подсказку букву в студию да ну я не знаю я мог, конечно сейчас а что это похоже то Просто квадрат. Нет, это никак. Вот реально, мне вообще ничего не дают. Как-то. Как-то это слово? Как вы отгадываете? Что это такое? Что-то в токе. Я не знаю. Ребят, история. Но я не знаю. Сейчас мы узнаем через 13 секунд, что это за слово. Но мне кажется, что это слово я знаю, но просто здесь непонятно как-то нарисовано оно было. Потому что, ну реально. Давайте посмотрим через... Раз, два, три. Слово в студию это... Что это? Принтер. Принтер. Вот это был принтер. Бам! Бам! Бам! Это не принтер. Стой. Принтер это... Ладно, давайте еще сыграем... Ну, игру. Вот, и начинается наша вторая игра. Так, я повезло в этот раз, не первый, да, надеюсь, не буду никогда первым, да, мне не нравится, когда, так, ну ладно, он что-то опять рисует, я не могу понять, поезд, нет, не поезд, жалко, я думал опять поезд, Тропчева она мне спамит, а, я вот эту клавишу нажимаю, я думал, я что то нет, я думал скелет, это точно не, почему у меня на А что то срабатывает, ребят, может, гости, нет, это не гость. Кости, гости, я не знаю, что это такое. Реально. на что это похоже? Я походу сломал Майнкрафт. Я кристаллик сломал ребят, Водите мне, пожалуйста. Так, я не понимаю, что это такое. Ну что стоки? Гости не подходят. Грачи. Грачи. Гонки. Это были гонки. Нет, ну ребят, на гонку вообще не похоже. Что это? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот это гонки, да. Вот это мне нравится вообще интересно Так, ладно. Значит, мы ждем следующего. Сейчас человек должен выбрать тему, а он уже выбрал тему. У нас опять из пяти букв какая-то тема. Вот, есть вариант? Нет, кровь не подошла уже, потому что здесь э -э нет. А я не знаю, какая может быть тема у нас. Кровать? Я думал, белье. Не, на белье тут вообще никак не катит. Так, эээм, мы теперь видим вё, то, ну, ребят, я не знаю, что за тема, реально, вот вторая игра уже у меня невезучая, как сказать, да, потому что я вторую игру не могу уже отгадать какое-то легкое слово, да, можно сказать, ну, в первый раз это как-то хреново было нарисовано, а во второй уже, реально, мне тупо не угадать, кто, если вы отгадали раньше меня, и знаете, это ковер, кусок, да, хотя бы, ну что то разрисовать-то можно было, так, опять рисует он, Чё у нас сегодня все слова из пяти букв, ребят? Что вторая игра у нас такая из пяти букв? Вот, согласен, ужасный ковер был в этой игре, очень ужасный. Сам попробовал бы, но там легко же, ты что, я бы... Так, это пробка, может, э, про... нет, это... Я думал, это пробка, но это не пробка, то... нет, это даже не столб, я думал, не... Ну, ребят, на что это похоже? Вот, э, ребят, э, расскажите мне, на что это может быть? -э, б -б -б -б -б -б. Блин, опять третья уже игра проигрышная? Ну не, ребят, мы должны сосредоточить. Я чувствую, просто кто-то лайк не поставил. Вот срочно жми этот лайк. Вот просто вот так. Пум, уже ударил по лайку. Да? Нажал красную кнопочку подписаться. И нажал на колокольчик. Прям со всей силы, которые ты знаешь. Вот прям. И все, нет колокольчик, понятно, да? Ладно, ну я не знаю, на что это похоже Сейчас какая-то батарея, да, я тоже подумал бы батарея Но это точно не батарея, потому что, ну... Сейчас мы узнаем тему, это зебра, приколь Яблонь, дельфин, яблоня Давайте нарисуем просто яблоню, да, обычную яблоньку такую а Тара-ра. Просто рисуем такое дерево сначала нарисуем, да? Правильно же, да? Рисуем дерево, вот такое, да? Дальше мы берем зеленый вот такой цвет, рисуем листву, рисуем листву и сюда маленькими штучками добавляем, меняем цвет на красный, о, угадал тему, молодец, рисуем такие точки. Ну все, ребят, мы угадали, уже половину должны были угадать Тему. Потому что это маленькое такое яблочко Давайте здесь даже нарисуем для некоторых Чтоб, ну как сказать А то некоторые могут сейчас скажут Типа это не яблоня Даже на яблоню никак не похоже Ну, я не успел У меня два балла, 2 балла, а что так мало? Не, ну ребят А, получается 2, что 2 Не, не, не, ребят. Это несерьезно. Так, значит, рисует Кто у нас рисует, это у нас Нет это у нас обычный человек. Я думал, это какая нибудь випка, но выпки две тут. Смотрим его тему. Что же он нам нарисует? Какие-то э, море, океан. О... Нет, это не океан. Как он изгадал тему? Так, не дельфин. Я думал сначала дельфин. Потом еще подумал, но это не похоже даже водяну. Нет, на водяного похоже, но букв... по буквам все не сходится. Тупо по буквам. А... Водопад ВОДО ВОДОПАД ВОДОПАД Вот я не русский человек Сижу, учусь В, в, в России, но не знаю Как правило, Ну, ребят, ну, сами подумайте Сколько мы отучились Просто на карантине Сколько мы знаний потеряем Мы уже просто представляем, что мы придем в школу Вот такие Вы че, дурные шо Вот такие мы придем в школу что-то окей, и до свидания, не будем ничего понимать Так, рисует у нас Какой-то 90, 90-х Как понимаю, да? Ну вот это точно Топ-1 ГГ-5 вообще сразу же Вот сразу же придет И напишет все на 5 Молодец, так, это Это, я не знаю, на что-то красное Похоже, да? Это красное, точно Все видите, мы уже отгадали тему, это красный цвет Ну ладно, нет, конечно Это не красный цвет, это что-то прям. Лава, ну я бы тоже мог сказать... Бе, нет. Я думал сначала медведь хотел сказать, уже это медведь. А, -а, -а я походу начинаю... Блин. А я не помню, как эта штука называется. Переключатель. Называется... Блин. Я примерно понимаю, что это, но я не помню, как она... А, лейка. А, я не знаю. Давайте сейчас посмотрим, что это за тема была. Тема огнетушитель. Согласен, здесь я затупил уже, потому что, ну, это можно было угадать. Но если бы, а, я пожар не увидел там внизу. Надо было отсюда посмотреть, я бы, если бы я увидел бы пожар, то тогда бы я бы точно вам бы отгадал эту же бы тему, да. Но я не увидел этот внизу маленький пожарчик, да, и не понял, что за тема. Поро-во-а. Порово. а поро, а, поро. Воза, может быть вдруг Нет, это не паровоз А сколько у нас букв в слове? Дайте посмотреть, 6 букв в слове ну, Это точно не паровоз Я сейчас только понял, да? Огонь? Нет, это не огонь Здесь видно, что это не огонь Блин, я затупил У меня в голове это слово крутилось Рюк? Да Я просто букву Поменял местами и у меня не Блин, здесь я затупил Я бы мог сказать, я понял, что это рюкзак уже очень плохо, ребят, вот, вот я не знаю, может, воспользуемся его тактикой, он стоит просто вот так, смотрит на Мальберт, и вот так что-то смотрит, так это уже точка, точечка, точунечка, черная точечка, так нет, это черная, вы что? Чё... нет, это не черная, это море, нет. Я думал что-то интересно, но не интересно получается. Черное. Нет, это не черное. Чего Чё он нарисует? Я не понимаю. По нет, это не подарок. Я думал подарок. Ну ребят, я не знаю. Вот если вы раньше меня отгадали это, за еще. Если вы раньше меня отгадали это слово, то пишите это в в комментариях. Я посмотрю, может быть я конечно такой, да? который не может догадать этого легкое, может, какое-то слово, но. Мне кажется, я просто не знаю. Может. Знаю это слово, но.. По моему.. Не, ну я не знаю, реально, на что это похоже. Мне кажется, он просто неправильно как-то нарисовал. Ну, через 10 секунд мы об этом узнаем. Не, ну, ребят, я это слово-то я точно знаю, ну но... Ну ребят, ну это ни на что было не похоже Какое зеркало? Какое оно так? Ну хотя бы так нарисуйте, какое-нибудь отражение бы сделал Ну вот тогда зеркало Ну это плохая была игра опять У нас всегда в любых записях что-то есть. Одна хорошая игра, да? Например, какая-нибудь хорошая игра, которую, которую даже я не Пройти ну, Надеюсь вам понравится такое видео Вы поставите лайк Ударить по этой кнопке подписаться По этому колокольчику Включите все уведомления Набираем 20 лайков Это наше всегда число, которое мы всегда должны набирать Я выпускаю сразу же новое видео Нет, ну не сразу же, прям может быть э, пораньше Просто я сейчас пореш, решил все таки сделать себя не так Через день, там через два А там через э, видео будет э, Одно видео, через два, через три дня Вот раз, два, три дня будет выходить видео И стримы тогда, когда мне не лень Но сейчас, может быть даже будет еще неделя 5 часовых стримов, но это где-то в августе. Может, даже если. Может, будет пораньше, может, будет попозже, может, по субботам будет 2 дня, хотя бы по 10 часовым стримам. Ну, что-нибудь такое будет. Если вы. Нет, 10 -часовой, э, 10 часовой стрим будет. Но ну, а если вы наберете под одним из видео, Которые я вам это выпущу, и скажу там: Наберете там, наверное, 40 лайков. Без знаку. Когда будет 10 часовой хоть один стрим, но будет. Все в ваших руках, всем удачи, всем пока.